Мелатонин а, можно принимать в небольшой дозировке от полутора миллиграмм до трех а, без какого-либо контроля, а, контролируя только свое самочувствие. Если у вас а, есть тяжелая работа или какой-то стресс, если вы часто ложитесь очень поздно, или у вас ночной режим работы, если вы часто в перелетах, если вам за сорок, если есть менопауза, вот все эти случаи, это тогда, когда мелатонин ну, практически безболезненно вот в таких дозировках можно принимать самостоятельно. Он применяется и в больших дозировках. Более того, он применяется в огромных дозах для лечения рака молочной железы. Но это такое, альтернативное все-таки лечение. Но есть люди в мире, доктора, такие смельчаки, которые безоперационно ведут женщин я так не делаю поэтому никому не советую но просто да чтобы знали вот до 3 миллиграмм можно спокойно самостоятельно просто ориентируясь на собственное ощущение лучше сон не лучше больше бодрости здесь нужно понимать что большинство из таких препаратов они работают не здесь и сейчас как например температура поднялась выперли перли и температура снизилась то есть Такого эффекта мы редко, такой эффект мы редко видим. В основном это работа на будущее. То есть это э, такие внутренние вещи, которые работают на профилактику, на продление жизни клетки, на увеличение количества энергии. Мы можем не увидеть здесь и сейчас какого-то вау-эффекта. Да, там раз и кожа помолодела, раз исчезла морщина. Такого нет. Но продление функции клеток, она, да, она есть. В этом немножко иногда э, затык, потому что нам же все хочется, чтобы вот, вот так вот раз мы все увидели. Но есть средства, которые это делают, есть те, которые работают э, на, ну, на наши года, так скажем. Накопительный вот, поэтому, эффект. Как, да, поэтому как бы вот э, серьезных противопоказаний для мелатонина, кроме э, каких-то опухолей, онкологий, пожалуй, нет. Но если вы знаете, что у вас есть какое-то серьезное заболевание, любой препарат нужно сначала э, обсудить с доктором, да, прежде чем его назначить. Если вы знаете, что у вас все хорошо, что ничего такого нет, то вполне вы можете попробовать начать с более маленькой дозы, можно увеличить да, чуть побольше, ну и все хорошо будет.